Не смотри так пронзительно, нежно и прости в океан бездонный, безбрежный, отпусти. Я тебя на пороге встречала, как рассвет, Мне любовь жемчуга обещала крашене. Все ушло, растворилось куда-то только тень, я смотрю на тебя, виновата в серый день Все ушло, растворилась куда-то только тень Я смотрю на тебя, виновата в серый день Кто из нас предавал, я не знаю, кто тот враг Нас развел за врата рая просто так Я тебя на пороге встречала, как рассвет Мне любовь жемчуга обещала крашеник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 только тень Я смотрю на тебя Виновата В серый день Все ушло Растворилось Куда-то Только тень Я смотрю на тебя Виновата В серый день